Друзья мои, вот кофе, по поводу кофе... Я вообще была категорична, это единственный продукт, который я вообще, наверное, не хотела, и у нас действительно даже как-то был э, спор небольшой, да, э, с Варламом по поводу этого продукта, потому что я не понимала, зачем кофе, э, я его не люблю, я не пью кофе вообще, понимаете, мне от него плохо, я гипертоник, и я думаю, зачем мне тот продукт, который я не буду пить, как я буду получать результат, как я буду с ним работать, и таких людей много. Вот это была первая моя мысль, и она оказалась неверной, друзья мои. Она оказалась неверной, почему? Потому что на сегодня это тоже один из любимых моих продуктов. Объясню почему. Почему именно он один из любимых, да? Потому что у каждого человека есть какие-то проблемы. И любимое у нас то, что решает эти проблемы. Правильно? Вот согласны со мной? То есть, если у вас есть проблема, это вот как больной зуб. Вам что не говори, да? Вот встречу вас, у вас зуб больной. Если я вам буду хоть что говорить, хоть миллионы дарить, у вас зуб больной, ребят. Вы будете думать о своем зубе. Вот так же у меня. Как бы вы мне кофе это не описывали, какой он хороший и как он работает, что вот так и так. Понимаете, у меня была проблема. Пока я не увидела, что этот кофе решает эту проблему, я не понимала, для чего он мне нужен, но когда я его попробовала, а я его купила только лишь для того, что ну, я же должна была понять, что я буду рекомендовать людям, понимаете, и тут я хочу сказать, что моему счастью не было предела, почему? Первый раз я выпила целую упаковочку, вот целую, да, вот такое сошЕ, но так как еще раз повторюсь, я гипертоник, аритмик, то есть у меня очень много проблем вообще по здоровью с детства, да, и сердечно-сосудистая, в том числе, поэтому я выпив вот целую, для меня это много крепкий слишком, тем более, я еще раз повторюсь, я кофе вообще не пью, я его не люблю. Вот. И для меня это было многовато. Я это поняла и со следующего дня начала просто пить в половину дозировки. И какое же было мое восхищение, друзья мои, что вот как раз полпорции да, на 200 мл воды, не кипятка, градуса 80, вот 90 я развожу, у нас термопод есть. И вы знаете, приятный вкус, приятный аромат. После вкусия приятное, нет вот той тошноты, как от обычного кофе у меня бывало, вот если я его пробовала, не болит голова, появляются какие-то вот энергии, появляются, да, но самое главное, друзья мои, самое главное, вот он убирает у меня замечательно мою проблему, моего аппетита, и таких людей огромное количество, которые не могут справляться с аппетитом, мозгами, понимаешь? а здесь не можешь, то есть, ну, когда ты видишь вкусненько, когда тебе хочется, особенно если ты человек эмоциональный, то тебе все время хочется что-то вкуснуть, да, потому что есть еще самотипы разные, да, и у меня именно по строению тиреоидный самотип, а тиреоидные люди, они такие, им надо даже не 2-3 раза в день есть, а можно и 5-6, потому что вот у них все вот это вот бурлит, да, вот, поэтому с аппетитом у меня никогда не было проблем, но как раз вот Кофе, он его снижает, он не убирает аппетит полностью. Нет такого, что я вообще становлюсь там, да, анорексичной, то есть я не ем, друзья мои. Этот продукт, он как бы контролирует, то есть я становлюсь разумно в отношении к еде. То есть что я делаю? Я спокойно смотрю на еду, меня не трясет, меня там не сдобит, я не хочу кинуться и съесть как обычно это бывает, то есть я абсолютно адекватно реагирую на пищу, мне это очень нравится. И я ем, когда пью кофе, я ем тогда, когда мне реально хочется есть, понимаете, и вот этот продукт, он помогает мне в этом плане хорошо худеть. Что здесь еще есть из компонентов, друзья, здесь, во-первых, есть тот же самый термогеник, жиросжигатель Advantra Z, про который я уже сказала. Он безопасен, да? но, опять же, его лучше принимать курсами. Опять же, отдельно термогеник и формула – это разные вещи. И если вы где-то вычитаете, что термогенике рекомендовано пить какой-то количество времени, потом обязательно перерыв, это касается чистого продукта, понимаете? Если мы говорим о продукте, где идет формула и он идет как компонент, это совершенно разные вещи, поэтому всегда ориентируемся на то, что говорит компания. Компания об этом специалист, она знает, она проводила свои, как говорится, внутренние да, исследования, она понимает, как работает продукт, поэтому ориентируемся именно на рекомендации компании. Так вот, здесь этот же термогеник, который ускоряет обменные процессы, сжигание жира ускоряет, дает энергию, да, снижает аппетит. Здесь также есть горциния камбоджийская, которая также снижает аппетит, ускоряет сжигание жира, то есть вы видите уже два компонента. Да? Здесь также есть еще а, экстракт а, рейши, друзья мои. Вот по поводу рейши, я еще и фунготерапевт, я хочу сказать, что я обожаю этот гриб. Я знаю, что в Японии а, грипп рейши официально уже используется в традиционной даже медицине как онкопротектор, то есть в онкологии. Я знаю, что даже у нас, когда я работала с грибами, а, вот у нас был даже как аптечный пункт по грибам. Да, вот таким лечебным, и а, я знаю, что даже наши онкологи, они именно рассматривают только рейши, вот из этих всех грибов, как наиболее значимый, как наиболее такой эффективный, и даже сами, у кого, у кого есть проблемы, пьют этот продукт. Поэтому, когда я поняла, что кофе – это не просто кофе, который снижает аппетит, это не просто кофе, который дает там а, ускорение, сжигания да, сжигания жира, Ребят, здесь есть рейши, и это а, очень дорогого стоит. Это напиток, который оздоравливает, который восстанавливает нашу иммунную систему. Это омолаживающий напиток. Представляете, пей кофе и молодей, да? а Почему? Потому что рейши – это гриб молодости, гриб красоты. Представляете, то есть я говорю, вот во всем мире этот гриб, он просто играет очень-очень большую роль, и как иммунокорректор, и вообще при любой абсолютно патологии, какая бы там ни была. Поэтому, друзья мои, здесь еще, да, кстати, экстракт зеленого кофе, который а, тоже а, способствует ускорению метаболизма, да, и нормализует сахар в крови.